Всем привет, друзья, подруги, господа. Поздравляю с вас с наступившим новым 2020 годом. Желаю всего самого доброго. Перепила. Да нет, ты меня не перебила. Перепила я. А ты, а -а -а ай, я с ума сойти, аж перепила. Короче, начитываю вам свеженькое. Будет новое, все свежее. Такая новогодняя называется. Не ходи на улицу, народ! Там резвится пьяный Дед Мороз. И по попе холодом нас бьет, и кусает весело за нос. То, слепив в книжинок миллион, заворот пытается засунуть, и не писан для него закон. С из юга и может так он дунуть, В круговерке не видать ни зги, Но не злой, поверьте, Дед Мороз, Просто отморозом на мозги, Да маразм, да плюс еще скалероз. Но откроют тайну вам, детишки, Взрослым это тоже надо знать, Когда дома скинете, пальтишка, Сразу наступает благодать, И оставив с югою невроз, К вам на утренник или на корпоратив, Принесет подарки Дед Мороз, Щедро дарит людям оптимизм. Просто когда дети его ждут, И сверкает елочкой огнями, Счастье Дед Мороза тут как тут, С ним с любовью делится он с нами. Прочитайте от души стишок, Или встаньте с дедом в хоровод, В раз растает прошлогодний шок, Сбудется и счастье к вам придет. Вот потом на улицу народ, Горка или качели не вопрос, Счастье вам готовит Новый Год И, конечно, Дедушка Мороз Ну, где-то так, друзья мои Ну... Давайте-ка я вам песню спою того что мы должны были записать так и не записали свинг называется на кухне свет для вас поздравления на новый год свежие песни Кухни свет, герой посуда, бутылка как бы не значай, и я лечу души простуду, вливая старту в перричье. Ночь за окном, не бродит осень, Ты выйдешь с трубкой на балкон. Средучи луны, мелькает профиль, Соседский врет, а кардион. Ты с табаком вдохнешь в прохладу, вдруг ритмы мозг поймает дать. Зайдешь, и напишешь, Все, как надо, И даже лучше, но не так. А так, как они ожидали А так, как чувствует душа И плюс измолвств сестер в печали Молодую выдаст, а не спеша. Здесь-то варится замыслом, Бутылка почитая стаки, И дым из трубки коромыслом. За это выпьешь молча чарку, Завтра пыхается с гитарой твоя сиротская душа ты осознаешь что не старый живешь ты просто не спеша Ты разбудишь звонком много дорогу, А об обе, братьях, потрустишь. В постели обняв ты супругу В раз к улетишь. На кухне свет, горой, посудов. Утылка как бы не чай. И лечишь ты, души простуду вливая в ставку в крепкий чай. всех с новым годом я вас люблю мои друзья и виртуальные и натуральные всего вам доброго дай вам бог в этом году год будет мощным я так думаю но тяжелым тяжелым в смысле того что надо будет шавалиться чтобы что-то получилось в этом году и не так даже не так, как в этом. Вот хотя я в этом уж шевелился и все, и туда-сюда. Но ну, недостаточно. Вес надо будет еще круче. Ладно, не прощаюсь. Ваш Алексей Баргузин. Завтра продолжим.